Да песни вечные, правых сердцем радую, Радостью сердечною, А не маска радною. Прилетают полночью, с истинным пророчеством, Что Всевышний полностью О своих заботится. Прилетают полночью, с истинным пророчеством, Что Всевышний полностью. Своих заботится, Бог дает немерою, днем и ночью поздние, принимайте с верою милости Господние, принимайте с радостью щедрые даяния, Бог дает во благости всем своим созданиям, принимайте с радостью, щедрые даяния. Бог дает во благости всем своим созданиям. У него нет скудости. В этом нет сомнения Затяжные трудности Лишь из-за неверия Он открыл для чад своих Дивные источники Чтобы стали счастливы Сыновья и доченьки Он открыл для чад своих Дивные источники Чтобы стали счастливы Сыновья и доченьки мы в руках всесильного Расцвели как лилии Лед нам небо синее Ливнем изобилие Мы в Господней истине В здравии и сохранности И поем Всевышнему Песни благодарности Мы в Господней истине В здравии и сохранности И поем Всевышнему Песни благодарности